Всем привет! Вы на канале "Как заработать в интернете". В этом видео я тебе хочу рассказать, показать, как ты сможешь зарабатывать через 20, получается, дней, когда запустится данный проект, данная компания, в переводе называется 5 миллиардов продаж. Ты здесь можешь зарабатывать, установим расширение пройдя индивидуализацию кис Тебе будут платить за установку расширения и посещение данного сайта данной компании 1 доллар 60 центов ежедневно. Тебе здесь просто нужно будет зайти, возможно что-то там где-то нажать какую-то кнопочку и каждый день тебе будет капать по 1 доллару 60 центов. Если тебе такая тема интересна, рекомендую тебе вот посмотреть вот это вот видео, оно идет 48 минут. Ты полностью узнаешь о данной компании, как здесь правильно пройти регистрацию. Я ссылку оставлю в описании. Проходишь регистрацию. Если ты хочешь зарабатывать больше, чем доллар 60, тебе нужно научиться здесь приглашать людей, партнеров. Как приглашать друзей партнеров? Я также уже снимал на эту тему видео. Заходишь вот в плейлисты. И здесь находишь вот, 5 миллиардов продаж у меня здесь вот, 16 видеороликов ты можешь их все скачать себе на компьютер создать youtube канал и перезаливать мои видеоролики на канал копировать теги описание все копировать перезаливать и таким образом ты построишь здесь команду и будет зарабатывать еще больше здесь вот э, расписан вот пример заработка за зашел нам будет здесь платить также данная компания, она очень-очень уже популярная. Если мы вот посмотрим по SimilarWeb, статистика еще за январь не обновилась, но ну, за декабрь вот посещаемость на данный сайт более 6 миллионов пользователей. На первом вот Россия, на втором Украина, потом Конго, Марокко, Казахстан идет. А если мы вот посмотрим по Алексе, очень интересная статистика на 5000 месте и я вот для сравнения взял такую биржу от фолго она тоже интересная популярна и если мы откроем здесь также алексу по алексе здесь вот видите почти ничем не отличается и я вот перешел на алексу посмотреть что здесь пишется и вот здесь расписано откуда посещает данный сайт, и вот видите, в переводе 5 миллиардов продаж. Это, чтобы вы понимали, с нас будут собирать данные, как собирают Facebook, контакты Одноклассники, Яндекс, ну и все прочие компании. Но они нам ничего не платят, а данная компания нам будет платить. Если вот заходить каждый день, установить расширение, пройти там верификацию по доллару 60 можно будет зарабатывать на просим посещая данный сайт я не знаю там 5 минут уделив данному сайту и вам будет капать по доллару 60 сколько будет минимальный вывод я еще не знаю но когда сайт запустится компания запустится мы это все узнаем и вот здесь вот по Алексе пишется посетители по странам США на первом месте, на втором вот Россия, на третьем Мексика. Давайте вам сейчас еще скажу, какая здесь вкусная партнерская программа. Она здесь на 16 уровней, в глубину от 1 до 16 уровня. Видите, от первого уровня вы будете зарабатывать по 100 долларов за каждого активного пользователя. Вот видите, вот у меня 60 активных пользователей. Вы умножаете на 100, и это ваш будет заработок после старта. Со второй линии по 16 линии вам заплатят за каждого активного, даже и неактивного пользователя по 5 долларов. Активный пользователь это тот, который пригласил человека. Это уже считается активный пользователь. Неактивный пользователь это тот, который здесь зарегистрировался но после запуска данной компании он установит расширение и вам за такого человека также заплатятся деньги если мы вот перейдем на домашнюю страницу страничку то мы здесь увидим что запуск будет вот через 19 дней так что все желающие кто хочет принять здесь участие попробовать здесь заработать выплаты здесь будут на PayPal, Western Union и крипто кошельки. Ну, когда это все будет, я буду снимать подробную видеоинструкцию, как здесь выводить прибыль, как здесь вообще зарабатывать. И здесь вот видите, на данный момент две услуги. Сервис 1 и сервис 2. Компания планирует запустить сюда аж 9 услуг. И когда будет вот здесь третья услуга, на третью услугу я выбран бета-тестировщиком, и я смогу взять пятерых лидеров. Вот из своей структуры я перейду в свою структуру, посмотрю, кто здесь лидеры, я выберу пятерых человек, и они будут со мной тестировать третью услугу. Вот, друзья, вот такой вот сайт, кому он интересен, посмотрите вот это вот видео, еще раз вам покажу, внимательно его посмотрите от начала и до конца. И принимайте решение уже сейчас, чтобы потом не кусать локти, когда люди уже будут выводить здесь огромные субботы. На этом у меня все. Всем желаю хороших заработков, хорошего настроения и всем пока.